Как нам победить? Я поясню. Вот вы, как политолог, могли бы ответ дать уже в прикладной плоскости к своей отрасли. Как нам победить? Ну, конечно. Недаром сейчас самая популярная точка зрения, которая рассматривает любые вооруженные конфликты, как многодоменные структуры где противостояние идет в нескольких плоскостях, э, не только в военно-технической, ну и, например, в космической, в интернет-сфере, в сфере высоких технологий и, конечно же, э, в сфере э, когнитивной, в сфере идеологической. Если говорить о, о том, э, вот, где мы находимся, то, что мы изучаем, э, сферу идеологического противостояния, сферу борьбы смыслов, то <coughs> самое важное э, конечно, оказаться на правильной стороне истории. И ровно за это сейчас идет борьба. То есть каждая сторона, и вот э, в этом противостоянии между Россией и коллективным Западом мы понимаем, что одним из призов э, в этой большой борьбе является как раз э, возможность закрепить за собой правильную сторону в истории. Вы видите, что война идет не сиюминутная, да, не только за какие-то смыслы, которые в информационном агентстве или соцсети распространяют. Война идет в том числе за те интерпретации, которые останутся навсегда в учебниках, в Википедии и в иных, в иных инструментах больших жанров. Потому что сейчас закладываются основания для морального преимущества того или иного государства на долгие годы вперед. От этого будет зависеть не только уверенность бойца на поле боя, но и, например, уверенность, уверенность дипломата на международных саммитах и умеренность бизнесмена в переговорах со своими партнерами в другом государстве. Поэтому это все очень сложно, очень многообразно. И, наверное, знаете, мы сейчас находимся на этапе только осмысления и попытки структурировать то что происходит это уже хорошо потому что именно вот эта ситуация показывает что мы как-то избавились и пережили шок первых месяцев когда основная задача была действовать быстро действовать ситуативно действовать внутри каких-то вот внутри момента сейчас мы можем понимать что что происходит и планировать какую-то деятельность. Другой вопрос э как, э насколько долгим должно являться наше планирование. Это, на это тоже никто ответить не может, но все понимают что даже после окончания активной фазы э боевых действий неизбежно будет большой и длинный э период, когда необходимо будет, э необходимо будет действовать в той новой реальности, которая создается сейчас. И это тоже момент осмысления, что за реальность нас ждет. Потому что то, что, знаете, популярная фраза сейчас является, что возникла другая общественно-политическая ситуация, мы видим новый мир, мы видим новые общественные отношения. Так вот, сейчас мы как раз пытаемся описать, что из себя представляет этот мир. Не только мы здесь. Множество подобного рода мероприятий происходит в мире. Множество специалистов пытаются как-то объяснить друг другу, что происходит да, и как с этим э, жить дальше. Ведь чтобы пользоваться этой ситуацией, пользоваться этим миром, надо хотя бы в нем разбираться. Спасибо большое за ответ. Но у меня дополнительный вопрос. Здесь, сейчас, о перестройке когнитивной, да, говорят, прежде всего, эксперты. Вопрос, государство успеет подтянуться к этой перестройке вот, и э, вместе с обществом, с экспертами э, переосмыслить то, каким образом мы должны прийти к этой победе. Понимаете, государство кажется и только кажется очень неповоротливым субъектом, но когда, но скорее всего это неповоротливость, это знаете, неповоротливость носорога, атакующий носорог мгновенен, страшен и беспощаден. Более того, я бы еще сказал, что государство и не только российское, да, у государства умеют пользоваться теми знаниями, которые создают, в том числе, эксперты, создают научное сообщество, но э, пользуются этими знаниями исключительно потребительски. То, что нужно сейчас, то и забирается из научного сообщества. Это как, собственно, с теоретической физикой, например. Да? Не обязательно, что какие-то разработки используются сейчас, но всем понятно, что как только что-то доходит до стадии, коммерческого использования, либо пригодно для коммерческого использования, это тут же выдергивается из экспертной среды, из научной среды. Вот ровно так же в сфере гуманитарных технологий. В общей массе что-то зреет, но как только что-то государство видит пригодное для себя, это мгновенно ставится на поток, на конвейер, и в нашем случае из каких-то гуманитарных технологий, которые обсуждаются здесь и сейчас, неизбежно будут созданы инструменты как для гражданского использования, так и для применения в военных целях. То есть данный форум не уйдет в космос, а что-то как бы, да, будет применяться в прикладной сфере? Ну, понимаете, это мечта любого э, социотехнолога, любого человека, который работает на стыке науки и практики, чтобы э, его труд не остался только теорией. Конечно, мы все э, пользуемся практическими наработками и, конечно же, хотели бы, чтобы государство брало для себя лучшее из них. Спасибо большое. Спасибо большое, коллеги. Всего да. доброго. До свидания.